Так, бандиты, перед началом просмотра я вам советую свернуть видео, оставить на паузу на красную кнопку с надписью подписаться и клацнуть по ней. Поэтому подписывайся, а ты не пожалеешь. Так, ребят, как увеличить FPS в CS Итак, пару этапов. Первый этап – это настройка игры. Ребят, чтобы увеличить ваш FPS, просто стоит снизить настройки игры. И ваш FPS значительно увеличится. Если и так он будет слаб, просто придется поиграться с разрешением. И все принесет свои плоды. Второе. Визуализация Windows. Итак, чтобы увеличить ваш FPS не только в CS, но и в других приложениях, делаем следующее. Заходим в ваш ПК, свойства, доп. параметра системы, быстродействие. Выбираем обеспечить наилучшее быстродействие. И вуаля, ваш FPS растет. Далее. Заходим в Steam, ищем CS. Нажимаем правый клик свойства, устанавливаем параметры запуска и прописываем эти строки. И ваш FPS значительно увеличится. Четвертое. Чтобы увеличить производительность вашего ПК и приложения так такового, врубаем все процессы, которые тормозят ваш ПК. Нажимаем Ctrl Alt Del и все вырубаем. Если вы не знаете, что как и делать, то ничего не трожьте и просто попробуйте так поиграть. Итак, пятое, ребят. Чтобы увеличить FPS, нажимаем VNR, прописываем msconfig, загрузка до параметра, число процессов, выбираем по максимуму. И ставим память, сколько у вас в памяти стоит в ПК. Если 8 ГБ, 8 ГБ, 4 ГБ, 4 ГБ, 2 гига, 2 ГБ. Все, перейдем к следующему. Корзина. Корзина хранит информацию, значит ПК подгружает память. Прописываем в настройках корзины 1024 мегабайта. Сохраняем, закрываем. И последнее, седьмое. Чтобы очистить ваш ПК от всяких процессов, скачиваем приложение CC Cleaner. Запускаем два процесса, он обрабатывает всю информацию, чистит кэш и все, пока ваш чист. Надеюсь, после всех моих советов твой FPS в КС вырос. Если он вырос, поставь мне лайк. Если тебе интересен мой канал, подпишись. Вот ты увидишь сейчас на экране в правом верхнем углу. Будет подписаться. Кликни сюда и подпишись. Итак, если ты подписался, то нажми еще на колокольчик, чтобы к тебе приходило оповещение моих новых видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. С вами был Слэйм. Пока-пока.